Если вам захочется сделать блюдо из мяса более пикантными, добавьте острый вкусный кетчуп. Приготовить его можно и самостоятельно, в этом нет ничего сложного, просто смотрите рецепт домашнего кетчупа. Для приготовления домашнего кетчупа на зиму понадобится спелые помидоры, немного красного перца, и острого, специи, чеснок и лук, обязательно нужен уксус, я беру винный 9, но яблочный тоже, в принципе, подходит, из килограмма помидоров получается небольшая банка кетчупа, так как при тушении они быстро уменьшаются, можете ингредиентов взять и больше. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидоры ошпарьте кипятком и очистите от кожуры. Порежьте мелкими кубиками перец, шалот, лук и чеснок. Потом добавьте помидор и перец. Готовьте на среднем огне минут 30, время от времени помешивая. Подписавшись, не пропустите новые вкусняшки. Кетчуп начинает постепенно загустевать. Добавьте соль, уксус, паприку порошок чили и сахар, измельчите все в пюре, лучше это делать с помощью портативного блендера, продолжайте готовить на небольшом огне минут 15-20. Готовый кетчуп домашний на зиму выложите в банку и закатайте, дайте ему остыть, потом можете хранить в холодильнике. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Обещанный список ингредиентов. Помидоры – 1 килограмм. Перец красный – 0,25 стакана. Чеснок – 2 зубчика. Лук-шалот – 1 штука. Лук белый – 1 штука. Винный уксус – 0,25 стакана. Сахар коричневый – 1 столовая ложка. Паприка – 0,25 чайных ложки. Чили-порошок – 0,25 чайных ложки. Тимьян – 0,25 чайных ложки. Соль – 2 чайных ложки. Количество порций – 3-4.